Всем привет! С вами на канале Дети Синдром Дауна. Творчество и жизнь. И мы сегодня заканчиваем тему по пермогорской росписи. Ну что ж, какие материалы нам сегодня с вами понадобятся? Это черная краска и кисточка, единичка или нулевка. И наша работа. Стакан с водой и влажные салфетки. И как всегда, хорошее настроение. Ну что ж, а мы сегодня с вами завершаем... Нашу тему по пермогорской росписи, что сегодня нужно: стакан с водой, черная краска, кисточка, единичка или налевка, влажные салфетки. Ну и наша работа. А мы поехали? Ах да, точно чуть не забыла. Подпишись на канал. Поставь классному видео и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего видео урока на моем канале. А мы ну что ж, мы обводим все. Ты почти, что сработал, Кроме линий. Ну, ты же я все я была и сама. Но если от этого наше правление решится. Светуль, я правда не знаю, что делать. Сережа, мы вместе приняли это решение. Мы знали, что так нужно и так правильно. Наверное, мы оба понимали, что будут какие-то сложности, чтобы вот так я с тобой согласна, что все это превратилось в какую-то Кошмар. Да. И в этом кошмаре, виноват я. Ты думаешь, я себя не горю? Каждый день. Я просто что молчу горю себя. Ты думаешь, я не понимаю, что? Дальше вот так жить не сможем. Надо было не сильно. Надо было 27 раз отмерить. Пять в счет. меня отмотать. Давай светло у меня отмотать. Если бы я по-другому вступил к этому сама. первым, перестал бы не умолчить. Здрасте, я предполагал, что я перелил в дом совершенно чужого для нас человек. Теперь не знаем, что с этим делать. Ну и ты тоже, Свет, все крутишься вокруг меня. Конечно, и я... не только хуже этого. бог. А... себе плати. Давай, Писеда. кстати, вот на этой скамейке, мы на Антошке выбираем. Послушай, Сереж, Марина, нам теперь никак не может быть чужим ребенком. Она с нами ни на сегодня, ни на завтра, она с нами не всегда. И это значит, и я так умею. Но мы не можем делать вид, что это временные трудности и все само собой. Да ничего само собой не решает И жизнь наша не нравится если мы ее сами собой не наявляем. Легко сказать. Ты думаешь, Марина не хочет по-человечески жить? Ты думаешь, ей надоело, да надоело. Идет у нас вот так, не для того, чтобы мама не Она ребенок она не знает, что ей делать. Ей помощь наша нужна, и внимание. Мне кажется, если она это все принято, тем самым она придает свою Просто не запутаться с Я сам себе, всегда говорю, что у девушки горе, ее надо пожалеть. Что ты и Что ты мне жаловишься? Ну, что Ей просто нужно показать, что мы живем с ней и жалобе, потому что мы ее любим. Ах, любовь. Как ее показать? Любовь. Любовь не картина, ее так просто не показывает. Да. А любовь не надо показывать. Она либо есть, либо нет. капелька Сюда нет так мы с вами до завтрашнего дня не предлагаем перейти производство берем кружки берем кладем фасоли вот, вот так вот так закручиваем Сейчас приз нас ид ⁇ т. Кессель, гостиница, все могут быть. Вы Пять. Нет, каждый Полчаса если не с что Но А что если нашу землю? Ну что, ты контакт, я Ну что ж, вот и все Мы с вами большие молодцы Завершили пермогорские углы. На следующем уроке у нас остается розетки и перейдем к композициям. Всем большие молодцы! Всем до новых встреч! Ну что ж, на сегодняшний урок мы заканчиваем. Всем большое спасибо! А ты не забудь подписаться на мой канал, поставить класс этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео или урока на моем канале. Всем пока!